Всем привет! На днях свой день рождения отметила известная украинская певица Таисия Павалий. Знаменитости исполнилось 57 лет. В связи с этим она призналась поклонникам, что делала многочисленные уколы красоты и поделилась фотографией лица. Праздничное селфи актриса опубликовала на личной страничке в Instagram. Коллеги по шоу-бизнесу и фанаты из Украины и России усыпали именинницу комплиментами и пожеланиями. Однако, традиционно нашлись и критики внешности повали. На фото исполнительница позирует с обильным вечерним макияжем. Внимание привлекает необычное украшение на голове – кокошник из больших ракушек, жемчуга и прочей морской атрибутики. С обеих сторон лица выпущены пряди белоснежных локонов, а на шее виднеется золотое ожерелье. 57. Ну и что, что уколы красоты на лице? За то, как выгляжу! Сделала сама себе комплимент певица. Поклонники под публикацией поздравили вокалистку с днем рождения, пожела ей творческого вдохновения, новых хитов и, конечно же, женского счастья.